Соседы пролю дождливым холодом Тишины хочу, в молчании с голодом Сердце стук бьется в ритм с скором А выше струны звенят гитарным перебором Вольный ветер подул, если с деревьев сбросив. Тишинно хочу, чтоб светом восемь Сигаретный дым туманом бьется Пусть проплачется небо, дождем прольется Тишины хочу в этом мире шатком, тишины из неба слезы украдкой. Золотая осень осыпает закладки, оставляя листья желтые в моем тетрадке. Все пройдет и дождь прольется, все плохое улетит с тучами облаками. И засверкает на солнце этот мир золотыми куполами. Тишины. Тишины хочу, тишины в молчании с колотом, с легким ветром, Больно пролечу над крестами, покрытыми золотом, тишины хочу, чтобы до нам тишины, и не жаль память тертую, Чтобы осень листями желтыми не накрыла душу, Распростертую, тишины, тишины хочу. Тишины в молчании сколотом, С легким ветром больно пролечу над крестами укрытыми золотом.